Здравствуйте, сегодня у нас пойдет тема про код, про, про ну, короче, развлечения киса и косе, то есть кис-кос а, Вот и его недавно вот недавно видео кролика. Да, Я что хочу, хочу по этому поводу сказать, у меня есть некие инсайды, ой, босс, <как> <как> у меня есть некоторые инсайды, значит, да, вот смотри, хакеры из благородного союза хакеров а, во имя Windows прислали мне данные и доказательства. Первое. Вот а, переписка, значит, смейла см, кисти вот, и а, в свободного фонда, так извиняюсь, а, нетрадиционной инвентации СГУ. Привет, кисти-коси. Ну, то есть это у них а, позывной, позывной. У вас снова поняли, да, тусит там, вот, неважно, кисекосе, туситс. А, Сможете сделать видео про нью? пожалуйста, мы заплатим 5 тысяч бубоксов Для этих СПО кому кисекосе, ну, то есть, тут это вот никак уже не опровергнуть, это уже доказано в и вот еще один, значит, скриншот и писает показать Пять тысяч... Пять, нот, как мы видим. Н... Но... АМОГУС! <сесс> mm -hmm. Извиняюсь, так вот. Пять тысяч амогусов, бубуксов, то есть от того... фонда Вот этих самых, да? Вот, ну, этих... Ну, вы помните, да? Вот этих вот самых ой, а как это делать? Сложная система, короче, я <связывающие> вот так вот нарешу, ну как шоу Ну то есть <связывающие> понятно его, да? Ну, ну не подпишу, надо сказать, вот так вот. же надо рассказить. Вот так вот. Ну это да, это все <связывающие> от фонда этих вот этих кому кислосухиц <свист> кисос продался конечно конечно хороший контент, по типу не поняла хороший на да, видео было ну что ж поделать там блин, блину вот такое вот разоблачение вот невеции мой полец и подсылка фонда с этого. Всем спасибо за кто за что за просмотр. Всем до свидания. Амогус.